Так, друзья, теперь я сейчас ставлю камеру и засниму, какие семена пришли. Это, наверное, выйдет надолго. Так, это Краснодарский край. Вот вот мой список. Полностью вот он напечатал. Короче, все мои семена присутствуют. Выписала почти на 3000. А здесь у меня есть Томаты три штуки по 150 рублей хит цена написана томат лось и томат пень в пеньке у нас давайте я вам буду показывать и зачитывать так цветы цветы они так призиночки все аккуратно были упакованы пакетик специальный так где у нас перец отдельно? Я уже пересмотрела, как всегда. Просто душа не стерпела и захотелось мне посмотреть. Просто я помешан на этом. Так, ну вот. Будем поочередно смотреть по списку. Так, стерлить томат. F1, 5 штучек, цена 95 рублей. В пакетик. Раннеспелый, суперурожайный. Ну, короче, вот такие. Затем, э, все зачитывать не буду, потому что нам это придется пол, половина дня все считать. А затем лось. Томат лось F1. Три штуки. Хит цена 150 рублей, один пакетик. А здоров, как лось написано. Раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Биф томата с широким набором устойчивости к заболеваниям. Короче, ну, будем сеять все эти проверять все на самом деле все ли все оно так потому что нет я уверена потому что люди в комментариях пишут что я это выписывала в одноклассниках у него очень много подписчиков ему напрашиваются друзья но он уже не может принимать но он у меня в друзьях и выходят его на семена на мою страничку и, короче, посчитала, и я за ним наблюдала целый год. За его на странице, ничего не писала, и в этот раз я решила написать. Написать, и очень быстро он отправил в течение трех. А на третий день у меня пришла, короче, моя посылка. Так, томат пень. Где у нас пень-то? Пень. Я его где-то видела, этот пень. Сейчас, секунду друзья секундочку так, цветов я очень много выписала цветов очень много выписала так -с так, -с -так -с. Это баклажан. мы сразу отложим чтобы не зависать в этом все короче я собираюсь на днях сесть скорее всего завтра начну и посеем <как> так а вот пень а, томат пень у нас идет 5 штук 150 рублей хит цена написано усыпан плодами как пень грибами написано понятно так что будем надеяться будем кушать помидоры нынче ну и в прошлом году мы тоже а, ели их. так бычье сердце Где он у меня? Здесь набор быщих сердца. Здесь запуталась уже. А вот, бычье сердце, смесь, голд. Вот он, они, это они сами а, делают, семена. Так что здесь 4 сорта. Так, подожди, не трогай, мама здесь перебирает, потом ты. Так, черномор томат. Цена 35, а, где черномор? Где у меня батька черномор? Вот он у меня. Среднеспелый, высокоурожайный, крупноплотный сорт. Так, томат черномор, цена 35 рублей 20 штук. А, про обычный сер сказал, 20 рублей 10 штук. Вот. Чернишно-сливовый, вот он какой интересный, смотрите. Цена 35 рублей 20 штук, тоже много. Индетерминантные, среднеспелые гибриды. Ну, короче, вот так вот. Долго засыпливаться не будем. Сибирский тренд, новинка года, цена 35 рублей, 20 штук. Вот. А затем у нас томат, ягода, малина. Ягода, малина. 8 семечек, 7, цена 75 рублей, один пакетик. Короче, та самая, что у нас к себе манила и летом в гости звала. Ягода, малина. Так, дальше. Гибрид, черная гроздь идет. Вот она у нас. Цена 95 рублей у э, Один пакетик Так что первый томат С плодами насыщенного черного цвета Будут у нас черные томаты Томат Алая Заря Где у нас Алая Заря Вот Но мы переписывались Это тоже новинка у него вышла И я его тоже заказала Упаковки 5 штук Цена 75 рублей Один пакетик вот. А все что новое, конечно, дороже идет. Так, черная грозь мы сделали, а Алая Заря сделали. Так, томат F1. Темрюк цена. Вот он у меня как раз в руках. Цена 30 рублей 12 штук в одном пакетике. Темрюк. Сладкое лакомство для цельноплотного консервирования. Короче, консервировать из них классно. Так. А затем томат инжир. Розовый, красный, желтый смесь опять выписала. Фасовка 12 штук. Жир, видимо, он здесь идет. Да, вот он у меня. Это они сами делают семена. <coughs> Атомат фиолетовый виноград. Так, он, он тоже здесь. Фиолетовый виноград. А цена 20 рублей. 10 штук в одном пакетике. Затем томат Снежный Барс. Снежный Барс у нас, наверное, тоже здесь. Да, вот я его вижу. Вот он у нас. Затем томат Арбузный. Томат Арбузный. Цена 30 рублей один пакет. Так, Арбузный у нас. Вот он у нас. А томат Розовый Гигант. Цена 20 рублей. А, они заменили мне, розового гиганта не было, они заменили мне на малиновый великан. Малиновый великан, вот он у меня. Ну, тоже ничего, они тоже хорошие. Так, томат перцевидный, розовый, малиновый, цена 30 рублей. Так, перцевидный. Вот, розовый, малиновый, цена 30 рублей, 20 штук. Затем идет у нас томат... Черный Крым, черный Крым, Крым. Смотрите, даже семечки темные. Черный Крым, офигеть, интересно. Значит, черный будем кушать. Так, сахарное сердце. Сахарное сердце-то где? Так, Это у меня, это подарок, видимо. Потому что они подарки, я еще отправляю. Вот. Ладно, дальше берем баклажаны Баклажан идет у нас сибирский скороспелый Вот он у нас Цена 30 рублей 20 штук Очень урожайный, раннеспелый сибирский сок Баклажан F1 нежнейший Вот он у меня Цена 25 рублей 30 штук Баклажан Виолетта Ди Ференсе. Цена 35 рублей 25, 20 штук. Дифференция. Смотрите, какой интересный сорт. Вот этот. Мне он очень понравился, прикольный. А затем идет заморский полосат, полосатик. А, крупноплодный, раннеспелый сорт. Цена 25 рублей 40 штук в одном пакетике. Ну, вот так нормально, да? Так, теперь мы переходим на перец перец сладкий гиганта росса есть 20 штук цена 75 рублей 20 штук в 20 штук в одном пакетике короче вот такой интересный перец выписала здесь картинка девочка там половина девочки только перца этот выглядит так что гиганта не гиганта посмотрим надеюсь что гиганта будет так перец мандаринка кустарниковый. они заменили на ма... Малютка замена. Подписали. Вот она. А я думаю, его не выписывала. Тоже проглядела. Вот. Ну, типа такого же сорта. Вот. Видимо, не было. Перец сладкий. Цицаревич. Есть. Так, цена 30 рублей. 20 штук. Один пакетик. Перец цицак. Короче, заменили на жгучее ухо. Жгучее ухо. Вот. Цицак. Цена 20 рублей, 10 штук. Затем у нас идет сладкий перец, банановый десерт. Банановый десерт. А вот он, банановый десерт. Цена 30 рублей, 15 штук в одном пакетике. Буратино цена 30, 30 рублей, 15 штук. Подожди, маме сейчас некогда. Вообще пока некогда. Так, перец. Сладкий Лос F Ф один. Пересладкий. Молодец. Перед сладкий Лосанта f один. Семена агрофирмы партнера. Партнер. Цена 75 рублей. Пять штук. Один пакет. Короче, партнер. А затем пересладкий снегопад. Вот он у меня. А, пересладкий снегопад. f один. Цена шестьдесят пять рублей. Двенадцать штук. Один пакетик. Веста. F1 партнер. Цена 85 рублей. В упаковке 5 штук. Всего, представлять 5 штук. Значит, что он того стоит. Надеюсь. Так, затем томат за Задина. Может, Жадина. Короче, Кучерявый Келли. Томат. А, вот томат. Вот томат. Я говорю. Томат за... Задина. Сахарное сердце кучерявый Келли а вот она цена 45 рублей 5 штучек но ну, здесь они по 6 кинули мне спасибо так а затем капуста листовая а у них не по очереди идет у них так идет капуста листовая рубин 3 грамма блюдо стран мира называется 3 грамма 30 рублей в пакетике Так. Короче, я посидела, подумала, это надо все разбирать. Нафиг не буду я по этому списку, потому что я с ума сойду. Давайте все подряд, что мне попадается, все буду считать. Урожай на окне декоративный. У меня был такой раньше перец. Он очень урожайный, но он, как больше, знаете, как лучше катит, как цветок. Ах, перец сладкий малютка. Супер урожайный, средне-ранний сорт для выращивания в открытом грунте. Так, цены не буду говорить, уже все, голова болит. Перец сладкий хатабыч, средний урожай. Томат сахарное сердце. От сахарного сердца очень сладко на сердце написано. Среднеспелый салатный сорт для посадки в открытом грунте, грунте и в теплице. Затем баклажанско-распелый сорт, селекцион западно-сибирской овощной опытной, опытной станции. Так. Но я укроп 100 пудов не выписывала, это видимо в подарочек закинули. А салат тоже не выписывала, потому что я это думаю только позже заказать потом, в феврале. Петуния гибридная гигантского цветковая полумахровая рококол F1 ретро смесь расцветок. А здесь, короче, смесь идет у меня все это. Новинка 12 штук. Будем сеять. Петуния Владимирский крест, смесь, уникальная смесь, бархатно черный и розовый лососевый окрас. Красивый, мне очень понравился, он на картинке и вообще. Петуния Мультифлора, многоцветковая, многоцветковая серия Dot Star F1 deep pink однолетник. Ну, вы знаете, что это однолетник уж. Петуния F1 махровая ампельная, крупноцветковая, дабл каскад, белоснежка уникальная ампельная титуния с восхитительными, крупными, яркими густомахровыми цветками красивый, да? А Меканопсис ямалайский маг. очень интересная расцветка такая голубая, шикарный цвет мне очень понравился затем роза палеантовая, ангельская роза миниатюрные розы этого вида вырастают в высоту не более 30 сантиметров количество семян 5 штучек а здесь у нас сколько? Здесь громулька. Так, это у нас Энатера, красивая вечерняя роза. Потом Рутбекия, Черри, Бренди. Новая Рутбекия с выразительно насыщенно, насыщенно красный окрас. Мне она очень понравилась. Затем остеоспермум, капская, маргаритка, аккорд. Однолетнее растение высотой до 40 см, ромашка, битный цветы. У нас у мамы, у моей мамы была, был домашний цветок такой, но я нигде не могу его найти. Он только рос у моей мамы. Многие у мамы брали, и потом после одного человека, кто у нее забрал, вот... Ну, отросток, и все, у нее исчезла исчезает цветок. Но я думаю, это была хризантема, но этой расцветки я не могу найти. Был вот очень красивый. Я нигде не могу найти, жалко, конечно. Виола Брю... Брюник предлагает вам подборку. Привели? Так, Виола, расцветка, огонь. Так, Виола Вильямса, синий бархат. Красота, красота. Мне очень нравится. Так, не ну, Как всегда, без бархатца никуда. Махровая. Так, виола. рукокос смесь. Опять я здесь смесила. Универсальная, короче, это смесь виолы. Короче, что сказала, сама не знаю. Анютины глазки. Виола опять. Самоцветы. Расцветка, конечно, шикарная. Питония крупноцветковая, крупноцветковая орликин, F1, бургунди. Затем питония крупноцветковая, лимба, F1, белая. Виола, черный кристалл. Ну это виола, по-другому анютины глазки, по-нашему, по-русски. Затем подсолнечник, декоративный однолетний, малиновая королева. Очень шикарно выглядит она. Флокс, Друмонда, звездчатый звездный дождь, смесь окрасок. Шикарный. Ипомея. Венецианский карнавал. Так примула ушковая смесь окрасок. Примула. Я вот обожаю примула. Короче. Здесь смесь. Сколько цветов у нас? Раз, два, три, четыре, четыре цвета. Затем примула обыкновенная Блу джинс. Синяя. Синяя расцветка. Очень красиво. Так, примула обыкновенная. Травянистые. Так многолетняя ранецветущая смесь. Вот. Они вот не похожи между собой, конечно. Они вообще не похожи. Так что как раз их надо сейчас сеять. Я вовремя выписала. Отлично. И вот баклажан белоснежка. Короче, я к чему все это веду? Я выписала. Это пока только начало. которое вот сейчас, в данный момент, мы начинаем это все сеять. Я большинство вот это и выписала. А после мы... Будут арбузы, всякое такое, да, ну вот декоративное, вкусное. Это я уже написала. Его зовут Павел. Он у меня в друзьях, там в комментариях пишут, Павел, прими нас, там у него 8000 подписчиков, а в списке в друзьях у него около 5000, и он не может принимать их друзья, они потом его теряют И я рада, что у меня есть в Одноклассниках такие друзья. Так что будем выписывать, будем показывать вам. Я надеюсь посеять, если все взойдут. Ну, пишут в комментариях, что почти стопроцентность у Павла выходят семена, всходят. То есть, вот. И если, допустим, я, если мне будет вот это много, да, у меня же огород не резиновый, не влезет все. Я думаю выставлять, если дай бог вырастет все это, я буду выставлять на продажу рассаду. Народ будет покупать, потому что очень многие спрашивают. И у меня и так покупали вот там, которые которым, э, которые ну, не сеят, допустим, и много не надо, вот покупают. А так по интернету я не продавала, чисто вот своим знакомым. Так что будем э, обеспечивать рассадой себя, Свою семью и своих кужинерцев это начало, друзья. Все, всем пока-пока. А мы пошли с Динаркой принимать душ и ложиться в баньки. Потому что у нас сейчас время 8 часов. 8 часов и нам надо будет отдыхать. Так, я сегодня что-то устала. Я уже написала ко всем, что я получила эти посылки. Сразу вечером отписалась всем. Ну ладно, все, друзья. Обязательно ставим лайки. Давайте не подводите меня. Вы же подписчики наши, как-никак. И мы стараемся для вас, а вы постарайтесь для нас. Поставьте лайки. у вас, Вам же не сложно, а нам очень приятно. Все, удачи всем. Пока-пока.